наги загадочная тема нагов всем добрый вечер все сказанное на канале является личным рассуждением автора или его фантазии и ни к чему не призывает и никого не оскорбляет сегодня тема про нагов и очень загадочные находки вообще загадочные один из зрителей прислал такую фотографию из Киева Печерской лавры. На иконе надпись Наги. Как есть Наги. Я буду исследовать тексты, где они упоминаются, предельно осторожно, потому что их нам передали как святыню. В то же время невозможно исследовать Прямым способом, которым нам доносят официальные источники, невозможно. Тут много чего непонятного, а эти же тексты нам дали для того, чтобы мы что-то понимали больше. Вот так я пытаюсь оправдаться за то, что буду сейчас говорить. Это не кощунство. Это исследование. Можно ли сказать, что НАК в этих текстах апокалипсиса события используется шифровано? Пока что сложно будет сказать, но смотрите, какие находки. Значит, весь контекст из апокалипсиса, третья глава, начиная с 14 строки. И ангелу Лаоделькийской церкви напиши, так говорит Амин, свидетель верной истины, начало создания Божия. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужды».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 Вот эта фраза «Имеющий ухо да услышит, что дух говорит церквам». Повторение такой фразы в течение текста, оно вызывает эффект как у припева в песне. Может быть так проще воспринимать остальной текст. Или является шифром, пока не знаем. «Не холоден, не горячий». Я бы подумала, что это кто-то, кто, кто не, не существует в трех измерениях. Как можно не иметь температуры. Но здесь одно слово противоречит. Лишь одно. В шестнадцатой строке. Но как ты теплый, а не горячий, не холоден. То я свергну тебя из уст моих. Ты не холоден, не горячий. Упоминается трижды. Трижды. В общем, я автор, который подозревает, что здесь шифр, параллельный ряд в каждой строчке. Я бы расшифровала, что это серое. И сейчас подам вишенка на, э, на торте э, номера третья глава и 17 строка, «Ибо ты, ибо ты говоришь Я богатый, разбогател, ни в чем не имею нужды. Трижды разными словами. Опять-таки, трижды просто повторяется. Богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И в самом конце наг. «Бытие» опять-таки третья глава, а в каких строчках упоминается? Седьмая и одиннадцатая. Седьмая. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смыковные листья, сделали себе опоясание. Это семь. Одиннадцатая строчка. «И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть?» А, это одиннадцатая и десятая. Десятая строчка. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нак и скрылся. Я нак и дальше в одиннадцатый. Кто сказал тебе, что ты нак? Употребляется это слово трижды в трех строках. Из них десять, одиннадцать, единицы и семь. То есть единицы, семерки третья глава. Я всегда испытываю вот это противоречивое чувство. С одной стороны, я сомневаюсь, но разве можно так придираться? С другой стороны, вот, три 7 и один у этого слова. А может, оно просто означает «наготу». Из широкого доступа о ногах в статьях пишут, что это змеи. Змееподобная раса про придираться, курьезные случаи, я уже сказала какое-то число с головы, вот, и мне один из зрителей написал, 1,61 это 9,11 перевернутое, я просто случайное число, насколько я удлиняла ролик, ну может быть потому, что я все время об этом думаю, так и получаются, как бы случайные так что придраться-то можно к любому, и числа везде, и все-таки. Сейчас я вам покажу еще один фокус из этого текста. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей же подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Это самая первая строчка. А теперь я вам скажу такую. Дмитрий же был старше всех остальных студентов, которых обучал профессор Бойко. Я такое скажу. Дальше стереотипное мышление ленивое додумывает, что Дмитрий один из студентов. Ну, Дмитрий же был старше всех студентов, которых обучал профессор Бойко. На ходу придумала. Кто такой Дмитрий? Вопрос. Дальше мы додумываем, что он, видимо, студент. Наверное, он ровесник почти, но старше. Но Дмитрий может оказаться сторожем, пенсионером, другим профессором и даже большой черепахой. Есть же черепахи-долгожители. Кто такой Дмитрий? Вот такая конструкция предложения, она... Она вынуждает думать обычно, но кто такой Дмитрий, так действительно можно сказать про большую черепаху. Мне эта строчка выглядит очень-очень замысловатой. Если здесь действительно преднамеренно спрятали какое-то другое описание, представьте себе, просто представьте, как долго пришлось, как долго пришлось сочинять вот эту конструкцию. Которая скроет, допустим, часть, а все преподнесет определенным образом, если я не предралась. Это очень любопытная строчка, ну, в довершении, восхитительная строчка, которая меня ввергла просто в чувство мистического любопытства. 22. -я. сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И не стал жить вечно. Во-первых, Господь Бог обращается к кому-то и нас с большой буквы «Один из нас». Кто такой «Один из нас»? Мы видим, что он, Господь Бог в 22 строчке с кем-то общается на, равным, на равных, один из нас, именно на равных, и не стал жить вечно. Нам предлагается думать, здесь очередная ловушка, что Адам уже жил вечно и потерял э, долголетие именно с тем моментом, когда вкусил плод. Возможно, каждая строчка несет шифр, даже вплоть до номера. Но пора остановиться, потому что тут будет очень много текста поговорить. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.